в том случае, когда уже есть кто-то и это кто-то не отвечает вашим ожиданиям, вашим желаниям, что делать в этом случае? Так вот, первое – это честность. Честность с самим собой. Уважаемые друзья! Если бы вы знали, может, кто-то знает, я это знаю очень хорошо. Ложь – это самая, самая разрушительная энергия. Самая разрушительная энергия, которая разрушает здоровье человека. Человек, человек убьет себе, он еде, там, прочее, то есть, ну, много-много чего делают, не так? И лжет, говоря, что это, это нормально, а тем более, если, да что там, 100 грамм там, ну и так далее. Понимаете, это ложь. Много информации, сейчас все есть, 100 грамм на неделю мозг переводит в качестве другое состояние. Ну и так далее, все это есть. Если ты этого не знаешь или не хочешь знать, ты просто лжешь самому себе. Ты не заботишься о себе. Ну и так далее. То есть любое, возьмите любую тему, любую тему, вплоть до международных отношений, везде ложь играет первую роль. Вот вам, ну, сказал о международных отношениях. Я темой занимаюсь уже, ну, лет около двадцати, чем изучил ее достаточно серьезно. Я даже совершил кругосветное путешествие с этой темой, проехал по многим странам, изучая эту тему и работая с ней. И вот когда я, я, например, знаю, когда в человеке, или в семье, или в государстве, количество лжи превышает критическую точку, в этот момент начинаются разрушительные события. Здоровье ли, если человек в человеке, в семье ли, семья разрушается, или не ней начинают серьезные проблемы, в обществе ли, внутри страны, и даже международных отношений. Я это исследовал, и многие, многие могут со мной не согласиться, но, поверьте, вы, наверное, лучше меня эту тему уже мало кто знает. По крайней мере, я не встречал да, больше такой глубины работы на эту тему. Так вот, в Советском Союзе в свое время мы достигли критической Масса лжи. Да, с помощью других там все это было и так далее, но мы в первую очередь должны видеть проблему в себе. Всегда нам нужно начинать искать причину в себе. Так вот, первой причиной нашей страны, ее развала, ее проблем, это было, было избыточное количество лжи. Помните, когда развалилась и когда начался весь этот процесс открытого э, информации и прочее, мы во многом очистились от этого. И как-то немножко всплыли. Украина. Еще, начиная с 2006 года, или даже 2004, ну, так, я постоянно ездил в Украину и проводил там много всего. Я даже такой марафон у меня был по украинским городам, по крупным, крупнейшим городам Украины, где собирались аудитории от 300 до 700 человек. И я говорил, друзья, у меня там много было друзей, друзья, у вас нарастает объем энергии лжи. Да ну, что такое там и так далее. Я говорю, ну, пояснял. Какая же, будет основная? Очень простая. Вам в сознание вносят сознательно, специально, с помощью различных методов, самую большую ложь, что русские Враги украются. Это самая большая ложь, а она разрушительна. Рано или поздно эта ложь проявится в реальном событии. Я это видел. Потому что, когда в твоем сознании какая-то мысль давлеет, она обязательно реализуется. Есть простая форма. Как ты думаешь, так ты и живешь. Если в твоем сознании русские враги, и это сознание в какой-то момент становится массовым, в какой-то момент возникает критическая масса. Эта энергия лжи и появляется враг. Вы им думали, вы его звали, получите это обязательно произойдет. Так вот, в семье тоже самое. Ну, кстати, еще один международный пример, чтобы вы понимали. Я говорю, изучал во многих странах, специально даже жил в некоторых, изучая глубину этого вопроса. Израиль существует больше 70 лет на сегодняшний день из них 60 с лишним лет находятся в войне, в постоянном, постоянном военном напряжении. И я это говорю всем, не боюсь этого говорить, я знаю, я отвечаю за свои слова. Там избыток энергии лжи. Там избыток энергии лжи. Тоже его и образ врага и так далее. Но там много чего. В результате накопилась критическая масса, и они будут воевать до тех пор, пока не уйдет энергия от Да, До нужного какого-то не упадет до да, предела. И так далее. Возьмите любую ситуацию. То же самое в семье. Поэтому, если вы... Имеете в семье проблемы? Начните с простого. Милые женщины, начните с простого. Встаньте перед зеркалом. Разденьтесь до нога, Возьмите блокнот и ручку. И пишите, что вы видите. Кого вы видите. Кто это перед вами? Честно напишите. Честно, Вы же никто публиковать не будете. Поэтому честно пишите. Иногда бывает очень трудно это честно написать. Что вы видите не так? Что вы видите не такое? И так далее. Потом вспомните, как вы разговаривали. И тоже честно напишите. Mm -hmm. У меня металл в голосе. Или вообще мой, дет... мой голос детский. Или мой голос не женский. Ну, и так далее. То есть все детально себя пропишите. Это практика о том, чтобы изменить семью. Изменить отношения в них. Сделать эти отношения счастливыми. То есть первый шаг – честный разговор с собой. Мужчине развиваться не обязательно. Но в профиль повернуться к зеркалу и посмотреть на себя тоже следует. Если животик, задумайся, а почему он у тебя? Настоящий мужчина животиком не обрастает. Как бы это не горько звучало, но это так. Для этого нужна определенная сила воли, там, ну, чем, ну, некоторые мужские качества, простые качества, с помощью которых можно животик за месяц убрать. И это простая вещь, вроде бы, животик, но это тебя сразу переводит в качественно другое состояние. Ты сам себя чувствуешь по-другому. То, что ты сделал это, на тебя уже смотрят. И даже жена, для которой ты уже вещь, и она на тебя уже посмотрела, как на что-то живое. и так далее. То есть простые вещи. Потом, честно, надо посмотреть мужчине. Мужчине в первую очередь. А занимаешься ли ты любимым делом? Или ты раб работаешь от слова раб? Раб можно по-разному работать, трактовать, но первый бросается, ты раб этого дела? Или это твой творческий процесс радостный? Желанный? Если нет, то сколько тебе лет? Можно просто работать, зарабатывать, как говорится, напрягаться на любимой работе. Максимум, максимум до двадцати пяти, ну там, двадцать не более. Если ты дальше начинаешь работать на нелюбимой работе, значит, у тебя что-то не то в голове. Честно так написать. То есть честный разговор с собой. Честный разговор с собой. И простая форма. Если ты не такой здоровый, если ты не такой богатый, если ты не можешь построить счастливую семью, чтобы в тебя семья была, ты капитан семейного корабля. А твой корабль ведет жена. Она уж там. Так, честно, напиши. Я не капитан. В лучшем случае я кочегар, который в топку деньги подбрасывает. То есть вот такой честный разговор с собой многое проясняет. А главное, честный разговор с собой позволяет Увидеть и пути решения задачи, убери это, давай, то, добавь мышцы, убери живот, начиная с этого и пошел, пошел, пошел. Постепенно, постепенно выйди на свою реализацию, на свое предназначение, а это сейчас можно сделать, есть методы, практики. темы семьи уже так профессионально уже 30 лет но многие знают что у меня и много детей и внуки правнуки уже есть вот. то есть я не только теоретик но и практик и поэтому многие вещи вот что я вам говорю они проверили, не многие, а все, обязательно все проверены жизнью. Моей или моими близкими, моими друзьями, моими. теми кто приходит ко мне за помощью. Я ничего не выдаю в мир, не проверю. Только работающие. Поэтому реальные практики для счастливой семьи это ко мне. И вот в нашей Академии, Международной Академии сознания, мы как раз все это, все это формируем в определенные курсы, вебинары и прочее. Много-много всего. Загляните, и вы много найдете для себя. Информация сейчас есть. Причем в, в широкой доступности. Вот если кто здесь находится и не посмотрел мою видеокнигу «Новая правда об отцах». «Новая правда об отцах» видеокнигу «Семь-сорок минут». На сайте все это есть. Посмотрите. Вы, по крайней мере, уберете очень много лжи в своей жизни. А это, как вы уже поняли, идет к оздоровлению. Так вот, когда вы приписали список, из списков честно все стало понятно, чем надо заниматься, вы начинаете этим заниматься. Не им и не ей занимайтесь, а собой. Себя переведите сначала в другое состояние. Вот сегодня у меня была консультация. Поскайка. Женщина влюбилась, замужем, все, ребенок, влюбилась. любилась сильно. И развилась, перешла как мужчина. Перешла. Не решив вопросы там, не увидев хотя бы причины всего того, что там было, не устранив хотя бы счастье, или хотя бы не осознав она получила мужчину с еще большим. И так пойдет по ступени, Если не решать задачи на Реши, Да, можно расстаться, но тогда ты пойдешь на взлет. А так получишь загрузку дополнительную. Поэтому вот я и назвал честность первым инструментом выход из тех ситуаций, вы, в которых вы оказались, имея семью, то есть проблемную семью, проблемные отношения. Честность это первый обязательный инструмент. И заниматься еще раз с собой не на него честно смотреть, не на нее. Честно для себя. Трудно. Но если вы этому научитесь, дальше по жизни у вас будет все очень хорошо. А можно уточнить? Да? Да, микрофон чуть-чуть. Да, я, что... а, я хотела спросить, а вот когда, получается, ты расстаешься? Ну, у тебя хватает смелости, скажем так, на это. Ты должен честно посмотреть на себя, почему это случилось по-твоим, почему это случилось из-за тебя. Конечно, конечно. И... Это первое. Но желательно И... на это посмотреть тоже. Когда возникает желание развестись, посмотрите честно на себя. Это не значит, что... Я предлагаю вам посмотреть честно на себя, сказать ой, во мне то-то, то и", и остаться, и мучиться дальше. Нет. Для того, чтобы стартовать на более высокую позицию. Если у вас задумано, все, не могу жить уже, все, ничего не помогает, только гильотина. Поэтому, значит, вы в этом случае все равно не спешитесь развестись, а посмотрите честно на себя и начните себя менять. Начните вот эти честные вещи притворять в жизнь. Делать себя той, которую вы хотите, которая действительно заслуживает другого. И тогда тогда этот, который не соответствует вам, допустим, русская недвижимость, лежит и все, он отпадет сам по себе. То есть легко и просто. И вы перейдете в любую сторону. Иначе, если вы этого не сделаете, то есть не измените себя, вы будете с ним лоб биться, он вас не будет отпускать. Вы он... Им... знаете эти проблемы, Их об этом написано много, много книг, и об этом много говорится в интернете. Поэтому обязательно, первое что, перед разводом честно посмотреть на себя, начать что-то менять, постараться как можно больше изменить до развода, тогда чем больше вы измените в себе лучшую сторону, тем более высокий старт у вас дальше будет. Иначе будет то же самое, точнее будет еще.